Приветствуем вас, дорогие наши друзья и все, кто заглянул на нашу страничку. Мы хотим рассказать вам нашу историю, которая изменилась за две недели пребывания в Эквадоре. Меня зовут Селена, а это мой муж. Меня было берегу. Здравствуйте всем. Да. Хочу рассказать. Начну я, да? Давай, начни ты. Но ты можешь задавать мне вопросы, которые могут раскрывать ту тему. Который хочется очень поделиться. На самом деле это отзыв. Отзыв с обратной связью для организаторов этого большого проекта ретрита. Павел Дмитриев. Это подарок свыше, <свы> подарок божественного проведения. И я не могу назвать это путешествие просто как поездка в новую страну или изучение другого народа. Хотя было все. И изучение племени Кетчуа. И... Познание, кстати, еще очень интересно, что это центр Земли. В самом центре Земли мы смогли как будто переродиться. Но все началось с того, что мы себя искали, по крайней мере, я. Я искала свое место, как я могу быть полезна людям, миру. Эти все вопросы постоянно блуждали в моей голове. Но однажды я увидела рекламу на YouTube-канале, и Павел Дмитриев, очень четко, классно, правильно рассказал, что вы хотите помогать людям, вы себе помогите сначала. А чтобы помочь себе, нужно убрать своих внутренних демонов, всех сущностей, которые владеют вами, питаются вашим телом. Для меня это показалось сначала, что за... Что за информация? Как это? Что за мистика? Я сначала пошла на гипнокоучинг, обучение, где мы друг друга там исцеляем с помощью гипноза. Этого оказалось недостаточно. Это был всего лишь вход и проверочный такой шаг, куда Павел Дмитриев собирал себе группу людей. Группу людей, которую он везет в ретрите. Очень маленькая группа, состоит из 12, по-моему, 13 человек. Мы приехали в Эквадор, в джунгли. И первое место, куда мы попали, — это Племя. В джунглях племя кетчу. Очень дружное. Очень прекрасное, счастливое племя, которое живет без больниц, без медицинских вот этих всех учреждений, роддомов, без милиции, она вообще не действует на их территории. То есть это остров, который ограничен двумя реками, и ты, туда не входит никакие законы внешнего мира, никакие маски. То есть совершенно своя история, дети рождаются там же. Это видео, кстати, у меня тоже есть, я взяла интервью этих прекрасных, красивых мамочек. Детки все время на ручках, мама с ними вообще носят в слинги, не разлучаясь. Но мы туда приехали за своим рождением. Описать это сейчас будет сложно, и я не хочу сам процесс описывать. Я просто могу сказать, что я теперь знаю, что такое слово «умереть», как позволить тебе умереть в том, формате, в котором я была до. Но самое интересное, когда у тебя есть проводник, когда у тебя есть постоянная интеграция и сопровождение на каждом пути. То есть каждый шаг — опытный человек, наставник, целитель от Бога. Каждый день просто открывал себе двери и показывал, куда тебе идти а вопрос был только во мне, Набира... набралась ли я столько смелости, могу ли я так смело войти в новую жизнь и позволить себе прошлой с этими установками, с программами, которые в меня вложены с детства, с привычками своими, смогу ли я распрощаться. А чтобы с этим распрощаться, это нужно пройти сквозь исцеление с помощью растений силы. Очень много можно прочитать в интернете про эти растения силы, и не каждый захочет сделать это снова и снова. В нашей истории это уже бывало, но такой подход, как устроил Павел, для меня это впервые. Он настолько емкий. Две недели, как, как будто это два месяца было. Было столько событий, столько поднялось изнутри страхов, переживаний, и все они были даже не мои. Это те части, которые жили почему-то во мне из детства, а может быть даже из родителей, от родителей моих мне передались. Но здесь долгое видео записать, чтобы рассказать всю историю, это будет целый фильм, который, кстати, Павел снимал. Я здесь просто хотела рассказать о том как бережно щедро он делился всеми знаниями И это полная противоположность того что я читала в этих умных талмудах книжках это полная противоположность всех тренингах которые я проходила потому что он наоборот говорит то, что в системе непривычно вначале было такое сказано вы пойдете тем путем, который противоположен тому, по которому вы шли. То есть если в жизни вы хотите что-то изменить, вам нужно изменить полностью направление. Я сюда ехала с запросом «О, у меня будет куча проектов», «О, я все сделаю, это, это, это». А оказалось, что моя главная цель – это просто быть мамой, быть любимой супругой для мужа, верить в него, поддерживать его, исполнять свою главную первую миссию – быть любимой, быть красивой, быть заботливой. Это для меня настолько непривычно, потому что я достигатор, карьеристка, я все время что-то учила. Я последние года только изучала, ходила на все семинары, тренинги, все именитые люди, которые прилетали из Америки, из-за всего мира. И мне хотелось быть на первом ряду, изучать все, быть какой-то топовый э, мастер. Институт семьи открыть, написать книгу. У меня столько вот этого было. Я думаю, сейчас я после этого ретрита она беру сил и как выстрелю. А тут на церемониях, потом на работе с грибочками у меня произошли такие понимания, что, эй, дорогая, твоя задача первая — это женская. Быть любимой, любящей, женой, мамой. И с такими мыслями я вот сейчас... Возвращаюсь назад, возвращаюсь в Россию. И думаю, это новый опыт, но, но мне это нравится. Мне нравится быть с любимым, поддерживать его, не бежать впереди. Ну хотя нужно учиться нам, женщинам, а как это, как это взять за руку и довериться. И я верю, что у меня получится. Это не просто, но я такое пережила. Столько из меня всего вышло. Я верю, что моя суть, она проявится в полной. Полной красоте, потому что я живу и выбираю этот мир, этот красивый мир, этот рай, и распрощалась со смертью, со страхами, с болью, с унижением с нищетой какой-то внутренней, я вижу четко, куда я иду, чего я хочу. Вот именно это на ретритах и происходит. Это первый шаг, который я сейчас могу сказать. Я не знаю, что будет после того, как я вернусь и выйду из трапа самолета. Но в данный момент я точно знаю, чего я хочу и где это место на самом деле, в которое мы сейчас войдем и наша семья объединится. Как ты думаешь? Я постараюсь много не говорить. Здравствуйте, друзья. Мы находимся в Эквадоре, в этом замечательном местечке на Вилле. И все это проходило, где для нас все это создали. Мило, огромное, замечательное. Такой райский уголок. Не буду говорить очень много, потому что, как сказал Павел Дмитриев, главный показатель вашего успеха для меня это будет не ваша благодарность, видеоотзыв, который мы можем писать часами. Будут заработанные деньги, которые мы покажем потом. И у нас теперь главная цель приехать и зарабатывать эти деньги. Так как до этого у нас были страшные ограничения на самом деле Мы думали, мы живем, но на самом деле мы не жили Мы это осознали, и каждый участник этого ретрита сказал то же самое Никогда мы до этого не жили, нам казалось, что мы жили Тут ты освобождаешься от оков, которые прям тебе показывают Показывают даже лицо этих оков, как они выглядят Ты ощущаешь настоящую свободу тут У тебя такая эйфория в душе в моментах И вот эту эйфорию главное тут сохранить Нужно с ней пойти в мир, просто творить там. Тут тебе показывает, кто ты на самом деле. Тут тебе показывает, что ты человек, что ты не просто там какой-то биоробот, который целыми днями ходит с утра до ночи на работу, выполняет свои основные потребности, а на себя у него времени нету на самом деле, мы здесь кайфанули. За это все время мы кайфанули душой и тело И Павел, на самом деле, предоставил все условия для этого. Он, в принципе, один, можно сказать, все на себя это подложил. Видно было, сколько ответственности в нем. Видно было, сколько человек заботится о каждом участнике. Что не было ни одного такого дня, чтобы человек хотел слиться и отдохнуть, пойти от нас. Он прорабатывал нас до последнего часа, до 12 ночи, до часа и уходил последний. И мы расходились. Ты это видишь. Ты видишь любовь в человек, Ты видишь его заинтересоваться в твоем духовном, личностном росте. Поэтому после того, как сюда приезжаешь, у тебя больше не остается никаких сомнений, что ты в правильном месте. Бывают отзывы, я вот заходил, читал их на самом деле, какие-то непонятные люди там пишут. Всякую дрянь на самом деле, их я считаю, нужно блокировать. Эти люди не понимают, о чем говорят. Это люди заблудшие, эти люди, которых, у которых в голове на самом деле мусор, и люди, которые не управляют их сущности. Это такой страшный стол для людей, сущности, дьяволы, там, демоны. Но дай Бог вам с ними познакомиться и освободиться от них на самом деле. Потому что откуда вы знаете? Вы же не ведаете, что вы творите. Вы же не ведаете, какие вы со стороны. Просто обратите на свою жизнь. Если она счастливая, замечательная, все у вас хорошо и вы счастливы, то я вас поздравляю. Но если у вас есть вопрос освободиться, порхать и освободить свою душу, то вам нужно, вам нужно место и нужны люди, которые вам помогут. Это каким место для нас было на самом деле. И уезжая отсюда, мы благодарны этому месту. Благодарны каждому человеку, кто был в нашем окружении, кто э, с кем мы познакомились, кто нам помогал, кто нам готовил. Это просто комьюнити, это новая твоя семья. И раз в жизни, я уже об этом говорил, это послание наше. А раз в жизни, доверьтесь, раз в это видео будете смотреть. Раз жизни, доверьтесь человеку, который хочет вам помочь. Не слушайте негативных отзывов, просто сделайте один шаг на самом деле вперед. Приедьте, почувствуйте вкус свободы, насколько он вкусный. Узнайте Человека, который десятки раз мудрее вас и который относится к вам, самому себе, с огромной любовью. Увидите огромные расширения, которые он вам покажет. Потому что я не буду сейчас говорить о чем это, но вы приедете и узнаете, что такое масштаб человеческой личности, когда он может создать вокруг нереальную красоту, просто... Приедете, освободитесь, очистите свое тело, свой дух, свой разум, почувствуйте, что такое свобода. Пройдите интеграции, которые очень огромное значение имеют в этом деле. Я не понимал, когда приехал, что это такое, но я понял, что без интеграции это была бы простая поездка. Туризм тебя был Тебя бы просто обычно. перепрошивают, с тобой работают, тебя перепрошивают. И ты, на самом деле уезжаешь другим человеком. Все в дальнейшем зависит от тебя. Тебе показали твою силу, тебе показали кто ты. Теперь, пожалуйста, иди и докажи это будет лучшая благодарность, поэтому у нас теперь одна цель только расти все выше и выше, всю оставшуюся жизнь находиться вот в нашей семье, которую мы сейчас создали и которую еще будем создавать, потому что адекватных и свободных людей будет становиться все больше и больше здесь, я уверен. Да, и кто хочет подробнее, здесь многое мы не расскажем, кто хочет подробности, обращайтесь к нам в личные сообщения. Мы можем поделиться с вами этим опытом. Это не для всех, но это для избранных, для тех душ, которые вот так смотрят вперед и они ищут. Они просят, обращаются. И тот, кто ищет, тот найдет. Поэтому всем добро пожаловать в наш мир. Мир прекрасен. Это и есть рай, который мы выбираем каждый день своей жизни. Да, это послание для тех людей, с которыми мы в будущем обязательно познакомимся и увидимся на этих замечательных землях. Да. Поэтому давайте, ребята, дерзайте. Все будет отлично. Всем счастливо, Павел. Вам большой поклон. Благодарность вам, вашей семье, супруге вашей. И до новых встреч на следующих ретритах foreign <laughs>